И смотрят, и глаза дружбу свято, Как и прежде хранят. Каждый мог быть счастливым, Каждый мог быть любимым, Но остался мальчишка молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука,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 и мою мать Ночью шел на задание В жизни все не доделал Дом родной не построил Сына не воспитал Это просто война На землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Перед боем невесте написал он открытку Два слов, как он любит. Души, маме, скажи, что мне страшно не будет, Я ни разу не струсил, друзей не предал. Оборвались те строчки пули снайперов девки, Что напротив зеленки притаил нас ветвях. Одной пули дура стало меньше винтовки, и одним сыном русским стало больше в сердца. молодые редятся, с фотографией смотрят, а мальчишки живые строим новым стоят, не забудем любить. Будем и взгляды, будем помнить солдат. Это просто война, моя доля и мука. Это просто война. Что мальчишку нашла, это просто война.